Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр павловые и Партнеры. Сегодня мы разбираем такую тему, для чего на торгах по банкротству покупают долю ООО, которая сама находится на стадии ликвидации или банкротства. Действительно, на торгах по банкротству вы можете приобрести любое имущество, которое вам только хочется. Но здесь вопрос, если мы покупаем имущество банкрота, означает ли это, что оно ну какое-то не очень хорошее хорошем состоянии или если это доля ВОО, то она сама является банкротом на самом деле это не всегда так Ну а причины покупки доли ВОО могут быть разные например, покупатель приобретает эту компанию в случае, если ему необходимо участвовать в каком-то тендере а эта компания, которую он берет, она уже имеет какую-то историю, имеет какой-то положительный в этой сфере опыт, или имеет какие-то лицензии, необходимые для участия в какой-то деятельности. Причины могут быть разные. Я желаю вам победы на торгах, я желаю вам находить интересные лоты. Участвуйте, приобретайте объекты дешевле рынка. Всем отличного настроения. Если есть вопросы, пишите прямо под этим видео. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!